Здравствуйте, с вами Тема Владимир Николаевич Тиняев, канал Техногон. И мы продолжаем разговор об антеннах семейства нетроник Итак, мы дошли до 2005 года. Обсуждаем, как были созданы антенны, при каких обстоятельствах. Рассматриваем доказательства, награды, патенты. Подписывайтесь на канал, чтобы оставаться в курсе новых видео. И мы начинаем. Владимир Николаевич, 2005 год. Какие награды были получены, что было интересно? 2005 год был интересен тем, что мы участвовали много раз в выставках. А В данном случае активно сотрудничали а, с выставкой Архимед. А, я там часто выступал, а, представляли на стенде нашу продукцию, а, защищали нашу теорию и практику созданных нами устройств и получали награды. Вошли в систему Архимед, получили свидетельство о том, что мы являемся как бы вот участниками этой системы самой Архимедовской, где были представлены собственно говоря научно-технические достижения нашей военной промышленности, гражданской и прочей. А вот еще Тесла был фестиваль. Мы ездили в Белград, это была научно-промышленная выставка, где мы поучаствовали. Также защищали нашу продукцию, наше устройство, получили медаль на выставке. Очень много там промышленных предприятий, европейских, американских. И мы там представляли, были в команде московских представителей, изобретателей и научного сообщества. И там ну, были интересные такие и встречи, и разговоры, и доказательства по всем вопросам. Включая технологии, новые волновые технологии, которые, кстати говоря, относятся, к седьмому технологическому укладу. Вот мы сегодня говорим о цифровизации. Mm -hmm. Это шестой технологический уклад, когда переводится автоматизация. Следующий этап это природосообразные технологии, которые мы называем волновыми технологиями. Это следующий этап перехода вот, технологического уклада. Следующий этап. И у нас в России это... Этот технологический уклад разработан э, быстрее и совершеннее, нежели во всем мире. Так как это связано все-таки с природосообразностью, а у нас... В нашей и традиции, и в изобретательской деятельности, и в научном сообществе много есть людей, которые придерживаются взгляда волновой природы нашего окружающего мира. Ну, собственно, и Тесла сам работал. А, естественно, но ну. ну, никто до конца не знает, ведь всех теоретических, да и практических воплощений устройств, которые использовал Тесла, да, имея в виду изменения погоды, передачу энергии без потери объемы энергии на расстояние. Я знаю, что Евгений Яковлевич Федоров, например, повторял эти все эксперименты. Ну, а эта история вся закрыта, поэтому... Тем не менее, вот такой крупный фестиваль, то есть да, да, да, открыто. Да. Ну, там интересные были такие моменты, когда мы там гречку варили, потому что гречку в едят, и мы ее варили там на плите. Вы привозили с собой Ну, мы нашли в Белгороде, нашли магазин один, где она была. На весь зал такой запах был, к нам вся выставка сбежалась, дай попробуй. Диковинка. Что насчет Польши? Сертификат вот, польский, что это за? Ну, это также была в Даньске, в Даньске, по-моему, выставка, научно-техническая научно выставка, где представители были Архимедов, в котором мы mm -hmm. входим, и представлялась наша продукция. Mm -hmm. И также мы получили диплом вот нашей продукции Neutronic, а, заняла там определенное место mm -hmm. на, в представлении вот, продукции или устройств, техно, технологий вот на данной выставке. То есть подтвердили еще раз эффективность и нужность и полезность тех изделий которые мы производим а как Им... это оценивалось есть, основе... а оценивается это обычно вот на каждой выставке создается комиссия научно-техническая участники выставки подают туда заявку на участие mm -hmm. в конкурсе научно-технической выставки и в этом конкурсе есть комиссия, которая оценивает те или иные устройства или технологии и вот я обычно представляю наши изделия, технологию и выступаю вот перед жюри. И жюри выносит оценки mm -hmm. по тому или иному изделию. И, соответственно, ну, кого-то награждают, кого-то не награждают. То есть оценивают важность, нужность, полезность различных изделий. Поэтому mm -hmm. вот эта конкурсная комиссия, она и выдает потом решение, выносит о награждении того или иного устройства, организации лица изобретателя дипломами, наградами и прочими mm -hmm. вещами, ну о которых мы и ранее говорили и которую потом мы еще получали. В этом году еще был, была хорватская награда. Что это за тоже фестиваль? Это тоже научно-практическая выставка в Хорватии проводилась. И также мы представляли там свои изделия. Но выставки проводятся достаточно часто, может быть, даже ежемесячно во, всех, во многих странах. Mm -hmm. И вот э, организация, в которую мы входили, как выставочная система «Архимед», мы представляли там наши изделия. И аналогично также проходили конкурсную комиссию, жюри mm -hmm. выступали защищали ну, в данном случае нас наградили диплом. Uh -huh. вот вот в этом году мы активно вот так по европе Представляли нашу продукцию, изделие нашу, технологию нашу. Валерий Владимир в 2006 год опять был Тесла-фест. Да, вторично мы участвовали, mm -hmm. вторично мы там представляли нашу продукцию. Mm -hmm. Ну, потому что это достаточно крупная международная выставка, где мы представляли нашу продукцию, нашу технологию и получили опять диплом mm -hmm. за признание. То есть это в науке как есть? Это повторяемость. Угу. Это обязательно условие вообще любой технологии, любого изделия, что оно должно повторяемо Это быть. Это как актуальность сохраняет актуальность. Как сохраняет свойства, качества, основные характеристики. Они должны, если мы что-то делаем, да, они должны сохраняться на протяжении многих лет постоянно. Ну как машинка Зингер, да, вот угу, она сто угу. лет ей, она все равно шьет хорошо, угу. прошивает там очень толстые ткани или там кожу и поэтому ее характеристики не меняются со временем и вот это характерно для науки для техники это повторяемость характеристик которые изначально были заложены в той или иной изделии. а на этих выставках были подобные нейтронику работы? ну на самом деле иногда представляли да во Франции есть и в Германии есть и в Китае были и в Корее были то есть волновые изделия или вот на пассивную антенну много кто делает Другой вопрос их эффективности и качества, или нужность, полезность, это уже обсуждаемо. Надо спрашивать у производителя, а вообще этим много занимается народ, потому что эта сфера, повторюсь, сегодня посмотрите книгу, которую Савин рубили, Борис Константин Чератников опубликовали, это та история исследований, которое была закрытой на самом деле, но потихонечку она выходит, это угу. как раз вот седьмой технологический уклад. Угу волновые технологии. Понятно, ну, что помимо наград еще было вот одно, я так понимаю, заключение по, по опытам, да, то есть проведению. По эффективности нейтроники, да, МГ03, да, тестирование. Да, а что да. это? Это при МВД лаборатория, это как криминалистические лаборатории, технические лаборатории при отделах УВД. И у них есть оборудование, у них есть измерители, они им предоставили наши партнеры. Как бы на проверку нейтроника они посмотрели, проверили эффективность на своих приборах. И увидели, что действительно он понижает напряженность там, электромагнитного поля. Выдали заключение, что да. Но ну, это мы получали их уж уже наверное, ну, 8 говорили, лет, да, как начали технические испытания делать, биологические, там, медицинские mm -hmm. и прочее. То есть это одно из как раз повторяемости mm -hmm. э, исследований, повторяемости эффективности, которую здесь живут ну, разные люди, которые не верят, хотят mm -hmm. сами проверить. Да, это я вот вот хотел, хотел добавить да, о том, что мы вот уже сегодня говорим 2005-2006 год, но в прошлых сюжетах и плейлист будет в ссылке к данному видео, уже таких исследований было, было проведено громадное количество. Так что, друзья, переходите по ссылкам, смотрите прежние выпуски, смотрите исследования, читайте, задавайте вопросы, на все ответит. Владимир Николаевич, и вот последний документ, договор об исключительной лицензии, что это, что это за вещь такая? Договор об исключительной лицензии предоставляется организации, которая захотела реализовывать Наше изделие, в данном случае нейтроник, mm. на рынке. Mm. Мы предоставляем исключительную лицензию на производство и реализацию на, на какой-либо территории. В данном случае на территории Российской Федерации. Mm -hmm. И заключается договор, который регистрируется в Роспатенте. Mm. И это государственная регистрация данного договора. И организация имеет право по этой лицензии производить и реализовывать нейтроник. В данном случае вот такой договор был заключен. Это вывод на рынок, это достаточно сложное мероприятие, которое мы пытаемся уже сколько лет, более 20 лет вывести. Мы его вывели, естественно, но громаден настолько рынок, в данном случае смартфонов, телефонов, рота и вообще это громадный рынок, который еще нам обеспечивать и обеспечивать, хотя практически мы можем это делать. То есть по количеству, по качеству можем обеспечить всех нашими защитными устройствами. Благодарю вас, Владимир Николаевич. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Вести Валкон, следите за новыми выпусками. Благодарим и увидимся в новых сюжетах. До свидания.